Добрый день, уважаемые коллеги. Это наша вторая, вторая встреча в таком формате для обсуждения вопросов, связанных с реализацией национальных проектов. Кое-что за это время сделано. Прошло 4 месяца с нашей последней встречи. Важно, что к работе подключились и подключаются все активнее и активнее регионы, дополняя проекты собственными программами. Необходимая федеральная правовая база практически. Создана. Национальные проекты обсуждены законодателями и Государственным Советом России. За этой работой, конечно же, пристально и очень заинтересованно следят граждане нашей страны. И они ждут здесь абсолютно конкретных результатов по качеству медицинских и образовательных услуг, в строительстве доступного жилья и развитии сельских территорий. К реализации национальных проектов реально подключаются не только органы власти, но и структуры гражданского общества. Но проекты потому и национальные называются, что их успех достигается солидарными усилиями государства и общества. И сами они работают на общенациональной цели. Сегодня мы должны предметно рассмотреть, пусть первые, но какие-то результаты. Нам предстоит также оценить, что удалось сделать и где проблемы, к сожалению, до сих пор сохраняются. Сразу скажу, что это в основном системные управленческие вопросы, а также известные всем общие барьеры на пути эффективного рыночного регулирования. Так, проектные меры должны стать стимулом и катализатором системных преобразований в отраслях. Однако значимых структурных сдвигов здесь пока не происходит. В частности, в ходе конкурсов среди инновационных школ и передовых педагогов должны быть разработаны критерии оценки качества образовательных услуг. И не только в образовании, но и во всей социальной сфере это важно. Это нужно для тесной увязки результатов работы учреждений с объемом и порядком, качеством их финансирования. Это одна из главных составляющих отраслевой модернизации. И ее нужно с помощью проектов активно продвигать. Собственно говоря, проекты предоставляют возможность провести масштабный эксперимент. Важнейшие задачи были названы доплаты за классное руководство и выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения. В целом с этим правительство справилось. Деньги до людей дошли адресно. И думаю, что многие из них почувствовали реальную отдачу от этих национальных проектов. И не случайно, что уже в первые месяцы стала улучшаться кадровая ситуация в первичном звене здравоохранения. Больше того, как показывает мониторинг, студенты медицинских вузов, последних курсов все чаще задумываются о возможной работе участковыми врачами. Далее. Буквально вчера на совещании в Республике Коми мы обсуждали задачи в развитии Лесной отрасли говорили о необходимости уделять больше внимания глубокой переработке древесины в стране, в том числе применительно и к домостроению для индивидуального жилищного строительства. Должен сказать, что проект по доступному жилью также должен подстегнуть развитие индустрии строительных и отделочных материалов. Мы столкнулись с тем, что несмотря на наличие денег и при желании, Реализовать в нужные сроки нужные объемы, сталкиваемся с проблемами просто нехватки строительных материалов. При этом напомню, что развитие жилищного проекта все еще сдерживает отсутствие правовой базы, реализующей нормы жилищного и градостроительного кодекса. Необходимо также предусмотреть снижение затрат на граждан, для граждан в землеустроительных работах, да и вообще подумать о том, как работать с землей дальше очень забюрокраченность. Кроме того, в АПК потребуется решить ряд налоговых вопросов, в том числе по распространению на сельских кооператоров единого сельского набора. Теперь о региональной составляющей нас проектов. Считаю, что сейчас губернаторскому корпусу уже нужно выходить с более, глубокой, более глубоко подготовленными инициативами. Так по проекту доступное жилье субъектам Российской Федерации. Предстоит обустроить строительные площадки объектами коммунальной инфраструктуры и выставить их на аукционы. Между тем, регионы по большей части пока представляют малозначимые предложения по площадкам, рассчитанным на точечную застройку. Говорю это потому, что это имеет массовый характер. В основном все предложения такого рода. Это не частный случай. А это не соответствует проектам установкам. Неоднократно отмечалось, что их главная задача – массовое строительство. Строительство площадок или подготовка площадок, на которых дома вводятся не точечно, а целыми микрорайонами, рассчитанными на тысячи граждан. Для того, чтобы помочь масштабному освоению новых строительных площадей, регионам предоставляется 1,7 миллиарда рублей в форме субсидий на погашение процентов по кредитам. И еще 12,5 миллиардов рублей – в форме госгарантии не маленькие деньги но в разговоре с руководителями регионов я до сих пор слышу что нам невозможно будет решить задачу по предоставлению площадок поскольку это очень дорого их обустроить я знаете иногда мне кажется что наши коллеги часто даже не вникают сами в те условия реализации того или другого национального проекта, которые разработаны. Так отдают вниз заместителю, помощнику, который специализируется на этих вопросах. А сами туда не вылезают. Нужно вылезать лично. Ни федеральным, ни региональным властям не удается пока отработать до деталей задуманные механизмы. В первую очередь, они должны обеспечивать удешевление кредитов и тем самым прямо способствовать увеличению объемов вводимого жилья. Я прошу министра по этому поводу дать подробные пояснения. Обращу внимание еще и на один аспект региональной работы. Субъектная федерации следует предметно помогать муниципалитетам в проектной деятельности. Регионы уже сейчас должны понимать, какие из эффективных инструментов здесь можно использовать. В ходе нашего заседания... Надеюсь продуктивно обсудить различные аспекты реализации всех других национальных проектов во всем их многообразии.